Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Овен на август 2021 года. Август — это очень интересный месяц, в первую очередь из-за ярко выраженного влияния планеты Меркурий. А это планета, которая отвечает за коммуникацию, поездки, бумажные дела, обучение. Поэтому эти темы однозначно будут в топе в этом месяце. И может быть вот, общее настроение месяца вот ощущение перегруженности ума, будто бы вы постоянно находитесь в размышлениях, будто бы вам постоянно нужно все держать на контроле, обдумывать. Месяц идеально подходит для планирования, а также для того, чтобы активно включаться в какой-то процесс и его тщательно обдумывать. С 1 по 6 число Меркурий будет в соединении с Солнцем и в оппозиции к Сатурну. Также будет еще и квадратура к Урану. Это очень важный период для того, чтобы осмыслить вашу роль в отношениях. Это период, когда вы можете будто бы разделять свою энергию между личным пространством, домом, близкими людьми и между деятельностью в коллективе, между вашими отношениями с друзьями. В этот период времени важно уделять внимание тем, кому вы считаете нужным, тем, кто для вас очень важен. В этот период вы можете ощущать, будто бы все требуют вашего внимания, и это может быть сложно. Поэтому важно все планировать, важно действовать по определенному графику, даже так. И в целом оппозиция к Сатурну всегда требует запланированных действий, всегда требует ответственности, поэтому может быть вот такое ощущение, что на вас лежит большая ответственность и в целом эта конфигурация это взаимодействие планет будет ощутимо вплоть до 11 числа поэтому можно сказать что первая половина месяца это период когда нужно будет много работать и Особенно это касается переговоров, либо темы обучения, либо других видов интеллектуальной деятельности. Еще одна интересная тенденция начала августа — это аспект, благоприятный между Венерой и Ураном. Он будет активным с 1 по 3 августа и затронет вашу финансовую сферу. В этот период могут быть неожиданные расходы, либо неожиданные финансовые поступления. Это период, когда можно какую-то финансовую ситуацию э, развернуть в нужном вам направлении. То есть в это время как раз-таки шаблоны не работают именно в контексте ваших финансовых вопросов. Поэтому есть пространство, для Свободы. 8 числа будет Новолуние во Льве, в вашем Пятом секторе. Новолуние — это всегда начало, возможность что-то запустить с нуля, что-то попробовать новое. И данное Новолуние происходит в творческом знаке Лев, в знаке, который отвечает за самоутверждение, и в вашем Пятом доме Детей, Любви и Творчества. Поэтому вы можете ощущать, что идей очень много. В этот период вы можете иметь огромное желание заявить о себе. Многие могут почувствовать веру в собственные силы. Это период, когда вы можете решиться что-то попробовать, когда вы можете бросать себе вызов. Это период, когда вы можете влюбиться. То есть, в принципе, будет очень ярко прослеживаться желание делать то, что вы хотите, то, что вас зажигает изнутри. И старайтесь вот в этом контексте что-то начать новое в своей жизни. 10-11 числа будет апогей аспектов от Венеры к Нептуну и Плутону, поэтому дни будут очень эмоциональными. Они могут для кого-то оказаться плодотворными в плане творчества, либо в плане финансовых решений или идеи, связанных с заработком. Но для кого-то это будут дни, когда эмоции будут сложно поддаваться контролю, может наблюдаться ревность в отношениях или просто вот повышается какой-то градус непонимания друг друга и сложно найти общий язык. Но, несмотря на то, что Венера — это планета, которая отвечает за тему отношений и финансов, в данный период времени она затрагивает и сферу работы. Поэтому могут быть важные эмоциональные решения, которые касаются именно работы, либо может быть тесное взаимодействие, сотрудничество с женщинами в этот период. И Качество вашей коммуникации, вашего взаимодействия будет влиять на качество вашей совместной деятельности. В целом этот аспект будет ощущаться в период с 6 по 14 число, поэтому определенные тенденции могут прослеживаться не только 10 и 11 числа. 11 числа Меркурий переходит в знак Девы и будет в нем находиться по 30 августа. Меркурий в Деве находится в сильном для себя положении, и он будет проходить по вашему сектору работы и здоровья. Поэтому это прекрасное время для того, чтобы разобраться с рутиной. В этот период вы можете ощущать, будто бы загружены делами на все 100%, но в то же время это возможность совершить прорыв, начать, например, разгребать какую-то работу, которая давным-давно была в вашей жизни, но руки не доходили, либо решиться на выполнение каких-то задач. Главное преимущество ваше в этот период — это возможность абсолютно точно планировать ваши дела. И к тому же это хорошее время для обследования организма, если эта тема для вас актуальна, то в целом можете этим заняться во второй половине месяца. С 11 по 14 августа будет ощущаться оппозиция Меркурия и Юпитера. И это может дать склонность гиперболизировать, преувеличивать все то, что касается темы информации, общения. Например, это может быть преувеличение того, что вам обещают, или кто-то вот эмоционально что-то о вас сказал и вы это очень раздуваете. Ну, в общем-то, в этот период стоит более умеренно и хладнокровно даже относиться к тому, что происходит вокруг. Важно все-таки стараться вот этот свой размах поубавить и более приземленно смотреть на задачи этого периода. С 16 августа по 10 сентября Венера, планета, которая отвечает за любовь и финансы, переходит в знак Весы, в свое сильное положение. И это будет очень эффективное время в плане взаимодействия с другими людьми, так как Венера в Весах находится в вашем седьмом доме. Поэтому период исключительно благоприятный как для личной жизни, так и делового сотрудничества. Также в этот период вы можете заниматься с вашим партнером решением совместных финансовых вопросов. Поэтому могут быть общие крупные покупки, либо важные решения финансовых задач. 19 числа — очень важный день. Меркурий будет в соединении с вашим управителем Марсом. И это соединение будет в вашем секторе работы, поэтому вблизи этой даты может произойти очень важное событие, связанное с темой ваших обязанностей, и работы, рутины. Это может быть прорыв вашей деятельности, когда вы за небольшой промежуток времени выполните большой объем работы. Но учите, что Марс — это также и планета конфликтов, поэтому не исключено — что вблизи этой даты могут быть конфликтные ситуации на рабочем месте. Будьте поаккуратнее и учтите, что данный аспект может ощущаться вплоть до 24 августа. 20 числа Меркурий будет делать трин к Урану. Кстати, Уран в конце месяца будет стационарный, поэтому это очень важный аспект. И... Финансовая ситуация может выходить на первый план в конце месяца, и благодаря Меркурию вы сможете решить важные задачи, например, что-то очень важное продать или купить, или распределить деньги таким образом, чтобы закрыть целый ряд вопросов. В любом случае ситуация может иметь неожиданный и довольно-таки спонтанный характер. К примеру, вы очень давно уже планировали какое-то действие, но все не получалось никак. И может появиться шанс в конце месяца, поэтому старайтесь не упустить эту возможность и действуйте продуманно, но оперативно. Именно 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе финансов, поэтому очень важно обращать внимание на те изменения, которые происходят в этот период. А они однозначно должны быть. Некоторые люди ощущают этот разворот как момент нестабильности в финансовой сфере. Другие же, наоборот, могут очень быстро увеличить доходы. Поэтому у каждого своя история, зависимая еще и от ваших индивидуальных аспектов. Но в любом случае учтите, что это время — действительно нестабильная, и эта нестабильность может быть как в плюс, так и в минус. 22 числа будет полнолуние в Водолее, в вашем 11 доме. И, кстати, в прошлом месяце полнолуние тоже было в Водолее, и поэтому некоторые темы могут повторяться. Водолей — это знак, связанный с коллективами, с будущим, с чем-то новым, с переменами. Поэтому… Данные темы могут присутствовать в вашей жизни два месяца подряд. А также это может быть период в вашей жизни, когда вы очень сильно озадачены темой будущего. Что будет дальше? Что мне сделать сейчас, чтобы э, изменить свою жизнь? Поэтому э, вот такие моменты могут присутствовать и подталкивать вас к активным действиям. И решение в этот период — которые вы будете принимать, они будут влиять на ваше будущее. Ущите это и, скажем так, действуйте продуманно. К тому же в день полнолуния будет апогей аспекта Марс, Трин, Уран. Это аспект ускорения в астрологии. Поэтому действительно вот многие темы в вашей жизни могут сдвинуться с места, даже если речь идет о тех делах, которые очень долго были статичны и которые очень долго не получалось продвинуть вперед, поэтому важно в конце месяца э, уловить этот темп и не упускать те возможности и шансы, которые будут появляться. 23 числа Венера будет делать тринг Сатурну. Это очень хороший день для начала долгосрочного сотрудничества. Это день финансовой ответственности, поэтому, возможно, кто-то решит, что пора вам вернуть долг. Это день, когда вы можете увидеть, что кто-то выполняет свое обещание, которое вот дал вам очень давно. То есть очень такое интересное время в конце месяца. Наблюдайте, по многим сферам жизни могут проходить важные тенденции. В конце месяца, особенно 25-26 числа, Меркурий будет в напряженных аспектах. И это может дать такой момент, что будет возникать путаница в делах. Лучше не планировать поездки на это время, не бронировать, например, билеты в отпуск, так как может возникать путаница. Но в то же время финансовые вопросы могут продвигаться очень хорошо